Итак, уважаемые друзья, почему сейчас очень важно не залипать на старом, не залипать на боли, взять себя в руки и учиться зарабатывать онлайн. Первое. Войны всегда заканчиваются рано или поздно. Нынешняя война, не только в Украине, нынешняя война охватила уже весь мир. Скажу вам так, что кто-то переживает, я тоже переживаю, переживаю о том, что начинаются там какие-то зрады, что не все хотят помогать, что Европа, Америка устали от нашей войны и так далее. Это все игры, игры информационно-психологических операций для того, чтобы людей держать в каком-то напряжении. На самом деле такой поддержки, как сейчас, в стране, которую жестоко терроризируя другая страна, такого в истории человечества не было. Столько поддержки, как сейчас, в Украине не было. И чтобы там кто ни говорил, что вот там Америка, что-то там играет, она не отреагировала на бомбежки ракеты в Польше. Задача мировых структур сильных удержать от мирового вовлечения большого количества вооружений, и чтобы мир сохранился. Поэтому, чтобы там не заигрывал Путин со своей шайкой, уже все увидели, что король голый, уже все увидели, что он уничтожает кувалдой, если не он, то следующие придут за ним и будут уничтожать собственных людей, держат их в страхе, и также будут продолжать уничтожать Украину и ближнележащие государства. Время захвата территорий, закончится, начнется время договаривания, время развития нового, нового такого скачка, нового витка. Почему? Смотрите, наш мозг изначально так устроен, говорю вам, как психофизиолог, так устроен, что э, длина нейронных связей больше, чем расстояние там между планетами. И Поэтому человек может и, и должен и обязан использовать свой мозг по назначению и думать о будущем, потому что мы, когда не думаем о будущем, живем настоящем и переживаем, плачем, страдаем, то мы свои мозги, мы их выключаем, наши нейронные сети работают не на нас. Следовательно, борьба сейчас идет между злом и добром, между светом и тьмой. Я думаю, вы это все понимаете. Украинцы воли поневоле стали воинами света, защищая свою землю. Я думаю, вы это тоже понимаете. Понятно, что там есть полно своего ватного срача, ват, э, там каких-то каких-то э, невежество и так далее. Но смысл в большом, сильном эгрегоре, что люди объединились и борются. И вот эти наши коррупционные власти, которые там раскидывают в разную информацию, что там они зарабатывают на деньгах, которые приходят на оружие, это все в киды. Но даже если такое и есть, то придет окончание войны, и там почистят власть, и вы посмотрите, как все будет по-другому. Потому что... Страны, которые сейчас помогают сильно Украине, они заинтересованы получить Ах, обратно. Здесь не только дело в доброте. Здесь ведь дело в деньгах. Люди, которые инвестируют в другого человека, большие инвесторы, они хотят получить. Поэтому так просто никто не вкладывает. Следовательно, нам нужно еще перетерпеть зиму точно, весну, это такие общие мои наблюдения, которые я слушаю читаю от разного рода аналитиков из разных стран российских, украинских, иностранных и так далее. Следовательно, сейчас, во время тяжелых испытаний, наша с вами задача выдохнуть, устремиться мозгом, мыслями на хорошее, то, о чем вы хотите. Да, мечтать, да, хотеть и пахать, ребята. Вот те из вас, кто наблюдают за чужими лентами новостей, те, кто из вас из вас наблюдает за другими людьми, которые там преуспевают в бизнесе, там еще в чем-то, вы также можете. там конечно же много вранья. Я знаю это по себе, потому что до войны я посетила более 20 стран мира благодаря онлайн работе. И поэтому сейчас для меня понятно, почему я сейчас отстала потому что я болела душой, потому что я болела телом, потому что я восстанавливала дом после оккупации орков, потому что я принимала решение приехать в другую страну. Это стресс, это переживание, это новые люди, это новые порядки, это новые законы, которые нужно знать. Это все напряжение и стресс. Но тем не менее я с вами честна, я выхожу регулярно с вами на связь и показываю, что принятие решений зависит от нас самих. То, что у нас сегодня есть, это результат принятия наших решений. Поэтому через вас, кто наблюдает меня, находясь в других странах, и у вас нет работы, вы не понимаете, как зарабатывать, скажу вам открыто, мне 62 года, я в онлайн 11 лет, и я знаю, что время за онлайн. Поэтому где бы вы ни были, в какой бы стране вы ни были, обучайтесь какой-то профессии и... Продвигайте себя и зарабатывайте. Почему? А теперь внимание. Почему в Украине будет все хорошо? Первое. Любая война, любая трудность ⁇ это возможность роста. Делала паузу. Всегда после бури наступает солнце. Всегда после тяжелых испытаний, когда человек держится с достоинством, к нему приходит исцеление. По себе знаю, как человек, который занимается психосоматикой, в том числе, как я себя вытащила из тяжелых заболеваний. Потому что мозг устремлен на лучшее. Я знаю, как договориться с собой, как договориться, договориться со вселенной. Именно поэтому... Именно поэтому. Один из моментов, который я бы хотела, чтобы вы для себя отметили, постарайтесь меньше проклинать тех, кто творит зло, потому что вы находитесь в этом эгрегоре, и обязательно это зло, которое вы посылаете тому, кто убивает, насилует, грабит, это возвращается вам, потому что вы вот эту материальную боль тела посылаете через эмоции в, э, тот, в то пространство, которое действительно делать такую, такую страшную вещь, но они несут свое сами. Поэтому постарайтесь выше подниматься, прощать, отпускать, не вовлекаться. Потому что таким образом вы раскачиваете эгрегор, и оно к вам возвращается. Я вам говорю, как психотерапевт. Почему будущее будет сильно классным? Потому что те, кто проходят трудности с чувством и достоинством, кто не опускает руки продолжает работать дальше, получим на выходе следующее. В Украину будут вкладываться не только деньги от репараций, которые сейчас Россия будет платить, никуда они не денутся, потому что время, когда они забирали, захватывали маленькие государства соседние, и особо никто, кто-то ложился под Россию, все, все республики в России это захвачены, это заложники, вы это знаете. Россиян, по сути, очень мало. Огромная Россия — это составляющая из там, Дагестана, Грузии, Киргизстана. Ну, почитайте, кто входит в Россию. Там россиян очень мало. Но эти страны не самостоятельно пришли. Их притянули, и их, над ними издеваются в том смысле, в котором социально издеваются. Вот кто пришел на войну, кого увидели? Бедных и несчастных, обиженных социально морально. Ведь люди, которых обидели, унижили, унизили, они дорвались до власти, и они что делали? Они уничтожали, они насиловали и до сих пор это делают. То есть мир увидел всю психологию наяву. То есть Россия не живет свободной жизнью. И сейчас вот эти кувалды по голове, вот этих будут гнать еще дальше. Людей, которые в тюрьмах сидят и под, под страхом кувалд. Вы понимаете, что понимаете, о чем мне? Ставьте плюсики в чат. И это будет еще. Украина долго была такой в раскачке. Тут сидели моя хата с краю, но жизнь приезжала и объединились, и сейчас двигаемся дальше. Соответственно, кто живет в Украине, кто живет не в Украине, кто уехал? Ребят, Будущее будет очень крутое, только надо чуть-чуть потерпеть. Почему? Потому что, еще раз повторюсь: тот, кто проходит трудности, к ним приходит солнце, приходит свет. Тот, кто не выдерживает трудности и говорят: мне нет смысла жить, у меня не хочется умереть, это люди, которые. Застряли на каком-то горе, на утрате человека, на утрате имущества, на утрате вот, вот всего чего-то, и таким образом находится в депрессии, и уже приходит энергетика низкая к смерти. Вот написала мне девушка, я там скинула сегодня в сторис, что А что делать, когда не хочется жить? Когда люди приходят такой мысли, это говорит о том, что Смотрите, война уже столько времени идет, пора уже осмыслить, что это надолго, что нужно как-то делать, выживать, включать, читать книжки, слушать какие-то нормальные вебинары, и ходить на консультации, не жлобиться на себя и выходить из этой депрессии, потому что проявление воли духа это как раз о том, что вы чего-то хотите еще, что вы проявляете волю дух, вам не хочется вы наступаете на горло собственной песни и фигачите, понимаете? Соответственно, те, кто из вас, помогающие профессии люди, кто еще присматривается, кто еще боится выйти в эфиры, кто боится что-то новое делать, вкладывать в себя, пожалуйста, напомню вам, что COVID показал, что если у вас сегодня сарафанное радио или у вас сегодня клиенты приходят там в офлайн в ваш кабинет, если вы сегодня не работаете в онлайне, вы отсталая и очень, как вам сказать? Так, чтобы не обидеть. стала тупорылая публика. Вот так когда-то мне сказали, и, и мне стало как-то стыдно, потому что э, мне сказали, если люди не заходят в новое, это старперы, которые быстро умирают. Я такая, блин, думаю, ну какая же я старпёр, я же еще такая, типа, молодец. И я стопив зубы, работала и работаю. И сейчас помогаю своим коллегам, психологам, коучам, простроиться в онлайне. И зарабатывать за пару месяцев от 50 тысяч долларов в месяц и выше. Друзья, меня услышьте, это просто. И не надо писать: Я помогаю всем, я там путь души, такую-то хрень пишите, Путь души это пройти путь э, страха, преодолеть этот страх, пройти то, что вам страшно. Вы не надо людям людям, людям лапшу вешать. Если вы не получаете духовник, вы там какой-нибудь там. А астролог, там, нумеролог, там, вы там занимаетесь арканом, еще какой-нибудь. Это возможность показать, ну, что у человека может быть. А дальше нужно фигачить, понимаете? Вкладывать деньги, рисковать, проходить этот страх, чтобы тебя трясло, чтобы тебя мандраж бил. А как вы хотели? Если мы сами этого не делаем, так Вселенная устроена, так Бог нас устроил, что нам нужно действовать, делать, проходить новое. Поэтому я всегда говорила, путешествуйте. Вот я путешествовала, мне страшно было. Без знания языка я путешествовала и многое стран посетила. Но я прекрасно понимала, что язык надо изучать. У меня руки не доходили. И вот война меня приперла, куда нужно ехать, где изучать язык. И я поехала в Англию. Да, мне здесь нелегко, потому что первое время было э, кайфово от того, что здесь красиво, здесь все для людей. Вот сейчас вот я возле своего дома э, никуда не хожу, потому что там может быть ветер и может быть плохо. А, и, и я такая думаю, божечки, рай какой-то. Потом я поняла, что надо заполнять анкеты, надо говорить, надо общаться, а у меня язык в одном месте, потому что я говорить не могу. Мне стыдно, больно, я плачу, я, я психую, но я делаю, понимаете? И э, у меня уже вот в январе будет 63, но я не, поним... Я не понимаю людей, которые считают себя по годам. Я считаю, что мозги будут пластичны развиваться, когда вы постоянно куда-то стремитесь, что-то делаете новое. Поэтому нужно путешествовать, надо ехать в другие места. Надо... Почему сейчас многие украинцы возвращаются, им не нравится в разных странах? Там все условия для жизни. А потому что не хотят думать, не хотят развиваться, не хотят учиться, не хотят работать, не хотят впахивать. И я не говорю только про то, чтобы там, я не знаю. Вот я, например, готова, если у меня что-то пойдет не так, я готова засучить рукава и пойти там, не знаю, мыть полы, убирать дом, там, не знаю, что там еще посуду мыть. Две фунтов можно зарабатывать день на такой тяжелой работе. Но когда вы не умеете работать головой, то вы работаете всеми остальными частями тела. Кто меня понял? Соответственно, поставьте значочки какие-то, если вы меня поняли. Поэтому я это реально понимаю, поэтому надо сцепить зубы и учиться и работать. Дальше. Что касается работы онлайн. За 11 лет я создала все программы, начиная от психосоматики, самогипноз, как отдыхать, как лечить себя, исцелить себя, ведь себя исцелила и другим помогла, как грамотно ставить цели. Как найти мужчину на сайтах знакомств, и служанки в Королеву, как обрести свое я, свою ценность и так далее, и так далее. Я создала много программ, и люди, мои клиенты получили за эти годы просто феноменальные результаты. Вы можете зайти в актуальные, полистать, там все есть. Вы можете зайти в топлинк, там есть сайты, ссылочки, там тоже можете посмотреть. Так вот, теперь я очень не жалею вообще очень-очень хочу и дальше буду это делать помогать своим коллегам людям которые помогают другим это врачи психологи нутрициологи это те люди которые помогают другим людям обрести здоровье обрести лучшее большее количество денег стать более успешными это специалисты которые помогают там финансовой грамотности стать по финансовой грамотности вот опять же вот эти перемены, которые сейчас грядут, ведь они же не просто так. Сметаются города в Украине, на их место будут строиться города нового технологического типа. Вы это слышали? Вы это знали? Вы это знали? Будут строиться города нового типа, с новыми технологиями. Дальше. Сейчас идут запреты, по санкции для России. Но вы что думаете, экономика остановится? Нет. Работают система цифровых денег, криптовалюта. И поэтому люди, которые в теме, которые чуть-чуть соображают головой, они давно обратили внимание на криптовалюту. И там расчеты идут через биткоин, через USDT, через там Ethereum и другие, много-много-много других криптовалют. Я в теме развития уже... Только 11 лет в онлайне, я уже сказала. Поэтому тема денег для меня тоже была всегда интересна. Я, например, не понимала, почему я пошую и могу, и мало зарабатываю. Прошла тренинг, убрала денежные блоки, поперла. Потом я пошла в тему инвестиций, и думаю, да ну, куда у мне там, какие там инвестиции? Ведь, чтобы инвестировать, надо же иметь столько денег, и я туда даже не залазила. Потом со временем я поняла, что инвестиции — это не миллионами долларов вы туда вкладываете. Вы можете вкладывать 50 долларов, 100 долларов, но ну, разбираться в этом. И дошла до криптовалюты. Я находилась в Египте, когда застряла, застряла, застала меня тема с ковидом. У меня сдавались две квартиры в аренду. Я увидела первый раз э, очень сильно увидела, сколько проблем мне эта квартира дает, когда меня там нет. То соседи позвонили, что полицию вызывает, то еще что-то. А я уже была в теме криптовалют. Я уже понимала, что есть другие способы инвестирования. Я уже потихоньку в свою голову вкладывала другие способы инвестирования вложения денег. И я помню, уже поставила квартиру на продажу, продала ее там через какое-то время, вложила часть денег тоже в крипту. И если, смотрите, вот из 25 тысяч у меня была маленькая квартирка, одна из квартирок, Smart, так называемая, она приносила мне в месяц, ну, в среднем 200 долларов на аренде, да, в среднем. Там иногда по суточной, иногда по месяцам давала, по-всякому. А здесь я вложила 5000 тысяч, в один из складов, я вложила 5000 тысяч, и я получала почти 300 долларов каждый месяц. Потом я перестала снимать, потому что я увидела, что ну, нет смысла дергать, деньги должны работать и не расти. То есть я уже поняла, как это работает на практике. Соответственно, вот эти новые направления в крипте рекомендую вам, друзья, включить мозги, потому что любой кризис экономический, вы вспомните, и купоны, и вот эти деньги после развала Союза, и все там, что там было, помните? Заканчивался полным крушением денежной массы. Кто помнит? Поставьте плюсик в чат. Так вот сейчас то же самое. Кто? кто люди говорят, я не, не интересуюсь политикой. Если политика не интересуетесь, политика заинтересуется вами через экономику. А экономика — это наше с вами благосостояние, наша с вами крыша над головой, еда, одежда. Согласны со мной? Соответственно, закончилось чем? Развалы, развалы банков э, и так далее, и так далее. И сейчас то же самое. Денежная масса будет сва сворачиваться, и все будет переходить на оцифровывание. И это намного быстрее, чем я, например, думал. Я думаю, ну ладно, я такая типа умная, я даже людей учу, мне надо самой там быть пример показывать. думаю, ладно, рискну. И когда-нибудь там перейдем на цифровые деньги, я тогда буду э, там немножко подкладывал нас своим своим племянникам, нучатым племянникам. Ну, я такая тетя хорошая, бабушка. Нучатая бабушка или как там называется, потому что своих нуков нет, сын умер. Вот, соответственно, это тоже говорит о том, что развитие наше с вами от плохого всегда переходит хорошее. Следовательно, те из вас, которые сейчас психологи, коучи, заканчивали кучу курсов и до сих пор не зарабатываете достойных денег, ваша задача пересмотреть фокус внимания, кому вы помогаете. И перестаньте писать про духовный рост, про, дух, про путь души. Напишите, пожалуйста, про то, что у людей болит. И как вы можете помочь им своим курсом, Потому что, когда у вас есть только коллажи, мечты, когда у вас есть только про путь души, про еще что-то, про э, карты Таро, э, там, какие там еще сегодня направления, то это обман людей. У людей что-то болит, и им это что-то надо выяснить. И создать такую программу, чтобы она закрывала боли ваших людей. Понимаете? А создать программу, это надо посидеть, это надо поучиться, потому что диплома у нас целая тонна, куча дипломов. А Зарабатывать мы не умеем, потому что ленимся дальше вкладывать. Дипломы получить, какой-то очередной какой-то документ об окончании курсов, этого мало. На курсах не учат зарабатывать, на курсах не учат искать клиентов. Поэтому в моей программе есть все. Четкое позиционирование ⁇ кто ты ⁇,⁇ для кого ты ⁇,⁇ какие боли ты закрываешь ⁇,⁇ боли клиентов ⁇,⁇ умение продавать, не впаривая ⁇,⁇ создание автоворонки, которая помогает вам автоматически, чтобы люди приходили. Сначала бесплатно, вы даете людям что-то, потом люди к вам приходят, пробуют вас, изучают вас, потом покупают у вас. И вам не нужно каждый Божий день, например, выходить в эфиры, как я выхожу, потому что мне это нравится, я это люблю. Но многие из вас еще боятся выходить в эфиры. Поэтому, кто бы вы ни были, если вы не психолог, коуч, нумеролог, астролог, там, не знаю, нутрициолог, то чем вы там помогаете людям, то... В любом случае учитесь и зарабатывайте на своих знаниях, получив хорошую, нужную, правильную профессию, которую сегодня люди готовы, которая сегодня помогает, помогать людям и люди готовы за вам платить. Вы, вот сейчас многие меня слушают, читают мои там сторисы и так далее. Это мамочки. Я включилась в лайк-тайм, like вот эти лайки ставят, там заплатила денег, чтобы поддерживать немножко в активной фазе страницу. И я смотрю, захожу на странички: Я мама, счастливая мама и жена троих детей. Твою мать, ты же не будешь вечной мамой. Тебе надо что-то чему-то обучаться чему-то, какой-то профессии обучаться и детей своих учить, детям пример показывать. Сегодня другие времена. Если нам с вами, родители, нам дали то, что нам дали, мы такие, какие мы есть, взяли ответственность там на себя или не взяли. Но вы сейчас можете детям собственным примером показать, как вы можете зарабатывать онлайн. И не ссыте, не бойтесь, а просто берите бляха и делайте. А не сидеть вот это, вот я мама и, и, и, и картинки детей. Ты не только мама, ты еще личность, ты еще женщина, ты еще человек, который какой-то профессией должна обладать и зарабатывать, и впахивать сейчас, как никогда. Поэтому, друзья, первое, подвожу итог. Первое. После тяжелых перемен наступит обязательно светлое будущее. В Украине будет хорошее, продвинутое, интересное, интересное государство. Как бы там, что бы там ни говорили. Вначале никто не думал, что так будет. Никто не рассчитывал, что будет война. Никто не рассчитывал, что Россия пойдет на Украину. Пред... Анализировали, предполагали, но никто такого масштаба не ожидал. И благодаря Путину мир сейчас станет лучше. Да, да, да. Да, это дорого стоит. Да, это смерти. Да, это разрушенные города. Да, это разрушенные жизни, убитые, скалеченные, изнасилованные. Это страшно. Но зато Люд проснулся. И вам сейчас не нужно спать и наблюдать. Вам сейчас осознать, что вы умеете делать, что вы можете сейчас продавать в онлайне, вкладывать в свои мозги. Дальше. Время э, онлайн еще больше, еще больше, еще больше подчеркивать, что этому надо обучаться и это надо уметь делать. Потому что ковид, война, нас разбросала по всему миру. Это говорит о том, что есть что-то новое. На відміну от старого приходит что-то новое. И если что вы не посеяли, то новое не прийде. Кто меня понимает? Потому что я говорю на русском языке с удовольствием. Хотела бы говорить украинскую мову, но мои ученики во всем мире, поэтому я говорю чаще русской мовою. Следовательно... Перестаньте ждать, что война закончится и все будет хорошо. Именно в это время, когда кризис, когда тяжело. Те, кто включил волю, те, кто включил мечты. Да, начните снова мечтать, чего вы хотите. Я давала маленькие видео, показывала на коротких примерах. Полистайте мою страничку и увидите, как я учила вас там в течение 1-2 минуты учила правильно хотеть, правильно мечтать ставить цели, а не только рассказывать про, духов, про путь души, духовный рост, про арканы, еще про какую-то хрень. Если вы личность, которая обучились таким духовным вещам и не зарабатываете, 5-10 тысяч долларов в месяц хотя бы, значит, вы просто множите нищебродство, Значит, вы просто бессовестный человек, который дурите людей. Вот хотите меня слушайте, хотите не слушайте. Это безответственность наша, которая а, бесконечно я иду учиться, куда-то я иду учиться и ни хрена не зарабатываю. Поэтому, если вы чему-то научились, если вы что-то научились делать, следовательно, ваша задача применить это на практике, найти своих людей, своих ту целевую аудиторию, которая вам сейчас будет благодарна за ваш труд и заплатят вам деньги. Почему я сейчас об этом говорю? Вот смотрите, если за 11 лет я создала программы по всем сферам жизни, здоровье, отношения, деньги, и сейчас я помогаю конкретной целевой аудитории, это коучам, психологам, предпринимателям, или которые хотят стать предпринимателями, стать на путь истинных людей, личностей, которые хотят выполнить миссию. А вы знаете, что такое миссия на самом-то деле? Предназначено с вашими талантами, талантами, вашими умениями, вы с этим уже пришли, путь души, кто-то у меня будет слушать, тут духовники. Так вот, предназначено Выполнить миссию с вашими талантами и умениями, и помогать большему количеству людей зарабатывать на это достойные деньги, чтобы чувствовать себя людьми, а не промокашками, которые продают за тысячу гривен или там, за, за тысячу рублей. Понимаете? Вы промокашки, как мне когда-то сказали мои учителя. Ты специалист? Если ты продаешь так дешево, ты специалист? Ты что за фигня? И я теперь это вам говорю, потому что я это прошла, эту боль. И я знаю, что помогать нужно тем, кто хочет помочь себе. Те, которые сидят, прижали ушки, думают, что закончится война и все будет хорошо. Будет хорошо только для тех, кто впахивает сейчас, кто трудится сейчас, кто учится сейчас, кто, от, у которого жопа аж аж болит, чтобы, от которого крышка скры, это, крышечка вот эта <свят> аж подпрыгивает от нового количества знаний. А как вы хотели? Поэтому новое сегодня придет. Украина сейчас переживает тяжелейший кризис. Придет новое, но в это новое придут и будут чувствовать себя хорошо те, кто сейчас не плачет, не прячется, а впахивает. Понимаете? И впахивает над какими-то новыми знаниями, над новой профессией. Вот учится новому, потому что онлайн без этого сегодня никак. Мы бы с вами не познакомились, если бы не было онлайна. Мои бы клиенты, которые получили огромные успехи в моих программах, тоже бы не получили бы этих результатов, и мы бы не познакомились, если бы не было онлайна. Я бы не путешествовала по миру и не разъезжала бы, и не проводила бы тренинги из разных стран мира, если бы не было онлайна. И так далее, и так далее. Вы можете выбрать дизайнерство, вы можете выбрать... Я не знаю, что вы там умеете делать. Вы репетитор, вы преподаватель. Вы можете зарабатывать огромные деньги в интернете. Просто услышьте меня. И не прижимайтесь вы только к своим деткам. И не пишите на своих страничках, что вы мама троих детей. Вы не просто нарожали детей как собачек. Ваша задача показать собственным примером. А что вы можете сделать? Примером, как вы сегодня можете жить, процветать и радоваться. Вот э, обижайтесь на меня, не обижайтесь, но я специально это говорю, чтобы вас зацепить, чтобы вас задернуть, чтобы вы пришли на консультацию, чтобы вы пошли ко мне к другому человеку, чтобы вы начали учиться и детям своим показывать пример, потому что еще раз повторяю, война это рост, впереди будет очень крутое развитие, но там будет цифровые технологии, цифровые деньги, искусственный интеллект. А что вы детям дадите? Что вы им дадите? Чтобы то в школе гарно учился? чтобы то в садику все было хорошо, чтобы то вон и здоровенькие были. Этого мало. Вы родили детей для того, чтобы показать им путь. А мать или отец, родители, это люди, которые собственным примером показывают, а как они могут в этом мире сейчас жить и процветать. Поэтому те из вас, кто еще думает, что надо вернуться домой, что трудно там в какой-то стране, что вот вы такие бедные и несчастные. Да никому мы не нужны, бедные несчастные. Быдло, никому не надо, который ноет, плачет и описывает вот эту э, срач ватный, там ZRU, рашка, украинская вата, всякую хрень пишут там в этих соцсетях. Кто пишет хрень в соцсетях? Кому делать нечего, у кого нет своих целей, у кого нет своих задач. У кого день не расписан по часам, что надо все успеть и отдохнуть, и погулять, и порадоваться, и сделать какой-то пост, страницу, и что-то, какое-то домашнее задание в каком-то курсе проходите выполнить. Вот так должно быть. А если вы только ждете, если вам страшно, если вам вы пишете себе какую-то там отмазку… Ну, относимся мы в этом случае к быдлу, который нафиг не надо, потому что сейчас идет очищение от слабых, больных, от нежелающих думать и работать. Вот так. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Это я вам говорю, психофизиолог, психотерапевт, человек с большущим опытом жизни, обучения людей, собственным опытом. Так что welcome ко мне на консультацию. Кто хочет разобраться со своими тараканами, куда-то стартовать, а я с вами прощаюсь, пойду еще прогуляюсь, потому что мне нужно готовиться к запуску. Скоро у нас будет интересная работа, так что будьте готовы попасть ко мне на вебинар. Я еще буду проводить их много. Ну, а те, кто меня слушал и написал мне какие-то сердечки, поддержку, вам прибудет в десятикратном размере, потому что я отдаюсь вам от души. Всех вам благ. Пока-пока.